А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Приветствую вас, рыбки. Давайте посмотрим, что вам принесет месяц январь. Долгое время по вашему знаку шел Нептун, управитель, чем придавал вам романтичность ну, и немножко, знаете, такую оторванность от реальности. Потом туда присоединился Юпитер и находился до 21 числа, до 21 декабря, затем вышел и уже успешно шагает по вашему символическому второму дому. Юпитер в втором доме он дает вам возможности хорошо подзаработать. Он будет бежать по этому дому до середины мая. Поэтому воспользуйтесь этим временем, если хотите улучшить свое материальное положение. Вам будет легко удаваться налаживать различные коммерческие связи и удастся легко заработать. Ну и также можете рассчитывать на какие-то крупные подарки. Сам по себе начало января оно будет для вас очень интересным, насыщенным, скорее всего, будет отмечать в дружеском окружении. И я думаю, что вот в этом окружении вам будет комфортно, интересно, дорого-богато, но ну, ни в коем случае не оставайтесь наедине. Обязательно встретим эти праздники, проведите всем вместе с теми, которых вы давно и хорошо знаете. Так, раз, два, три, четыре, пять. пять. Можете почувствовать на себе пристальное внимание вашего любимого человека, желание вас подкупить, одарить вас подарками для того, чтобы получить от вас максимальное внимание. С 3 числа Меринвера перейдет в знак зодиака водолей. Там будет ей очень весело, интересно. Будет проявляться как дружелюбная, общительность, встречи по интересам, сотрудничество, обучение. Все это будет очень благоприятно. До 18 числа помните, что личные планеты еще будут находиться в ретроградном движении, поэтому это лучшее время для того, чтобы общаться, встречаться, организовываться с теми людьми, которых вы уже давно и хорошо знаете. С новыми уже лучше всего после 21 числа, когда все будет прямое. В любви прежде всего будет важна дружба, а может быть такое, что кто-то из друзей признается вам в любви. С 8 числа Лилит, точка искушения, перейдет в знак зодиака Лев. Лев для вас это шестой дом. Он отвечает за работу, за здоровье, ну и тут можно охарактеризовать, это положение как на несколько месяцев прочное и устойчивое для вас будет важно получить очень хорошее место такое, которое было бы для вас престижным, которое будет очень выгодным в плане реализации своих возможностей таким местом, которым можно было бы похвалиться и будет в приоритете именно то, где дорого-богато, а может быть это просто будет ну, очень значимо с точки зрения ну, социального роста. По здоровью тоже будет много внимания отдаваться своему здоровью. Но Здесь в приоритете просто, наверное, станет более здоровый образ жизни, захочется заняться спортом, ну и слава богу. Со второго по 9 в целом будет период благоприятный для общения с коллективами, с друзьями, для реализации рабочих, творческих амбиций. Ну, помним, что все это еще на ретроградных планетах, поэтому, скорее всего, будете еще вариться ну, среди того окружения, которые вы вокруг себя формировали последних несколько месяцев. ну любая ваша активность она будет очень удачной. в это время важно быть легким на подъем и активным. с 12 числа Марс станет ретроградным. ой извините не ретроградным а директным уже на ретроградился прямым и это тема вашего четвертого дома. Четвертый дом – дом семьи. Возможно, вы в течение всего этого периода ощущали какое-то пристальное внимание к вашим действиям со стороны члена вашей семьи. Ну, здесь, наконец-то, он пойдет вперед, будет легче с ними договариваться, может быть, даже что-то оспорить, что-то свое отстоять, но все-таки необходимость прислушиваться к всей семье, она будет оставаться и будет достаточно важной для вас. 14-15 будьте осторожны в финансовых вопросах, а также в э, своем окружении, особенно, если это что-то тайное, и то, что вы не хотите афишировать. 22 числа ⁇ удачное время для любых начинаний. Почему я делаю такой перерыв? Потому что ну, с 14.15 сразу в 22 неделя будет достаточно спокойная. Ну, на вас она никак особо не отразится. А вот уже да, 22, то это благоприятный период, когда сердце будет подчинено рассудку и можно будет принимать какие-то очень правильные, важные решения, связанные с той стороной вашей жизни. 27, -е, 27 -е, это время, когда Венера перейдет уже в знак Зодиака Рыб ваш знак и наконец-то вы ощутите себя в своей собственной стихии сможет полностью проявиться проявиться такие качества как одухотворенность, эмпатия, нежность, романтичность Самое время для развития каких-то творческих талантов. Захочется больше нежности, любви. Будете очень хорошо гармонично настроены по отношению к окружающему миру. Будете всех любить и целовать. 29-30 Меркурий солнцем Солнце создадут благоприятный аспект к Урану, точно такой же аспект наблюдался в первой декаде января, это значит, что вас ждет удача в любой активности, в интеллектуальной деятельности, в поездках, в подписании договоров. Обязательно используйте это время с пользой для себя. Ну что ж, надеюсь, что прогноз был для вас интересным, полезным. Кому интересно, пожалуйста, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих прогнозах.